Астрал, само пространство астрального тела, это пространство наших эмоций. Соответственно, астральное взаимодействие, которое мы сейчас с вами начинаем изучать, это взаимодействие на уровне эмоций. Эмоции какие у нас могут быть? Чем чувства отличаются от эмоций, чтобы сразу понимать? Эмоции от чувств отличаются тем, что носит краткосрочный характер. Чувство это более пролонгированная такая программа, которая основана на и морали, и на этике, и на убеждениях, то есть на более высоких слоях сознания, в частности, на будхиальном теле. Астрал так не обременен. Астрал это краткосрочные эмоции, которые, как правило, у нас имеют функцию достаточно простую, они сигнализируют об опасности или безопасности для своего владельца. Но форму, которую они приобретают, они приобретают достаточно разнообразную. Например, такая эмоция, как скука. Это эмоция, это не чувство, потому что оно краткосрочное. Например, такая эмоция, как гнев, это тоже эмоция, раздражение, это тоже эмоция, вот ненависть, это чувство, любовь, это чувство, а симпатия, это эмоция. Да? Понятно, в чем разница? Да. Поэтому, когда мы общаемся с каким-то человеком, конечно, очень было бы неплохо, чтобы мы могли высчитывать, выщелкивать его эмоции буквально сходу, да? не важно, что он там демонстрирует, что он там рассказывает, какую эмоцию он улыбкой или там не улыбкой демонстрирует, на самом деле, может быть, он испытывает истинно какое-то иное ощущение, иную эмоцию. И вот эту эмоцию надо научиться вылавливать. Для того, чтобы это научиться делать, нужна статистика, то есть нужна практика. Поэтому вся наша сегодняшняя работа будет основана на практике. мы будем практиковаться в парах, я вам расскажу как по определенной системе. Прежде всего первое, что мы должны будем научиться, это, какая чакра взаимодействует раскрытого человека, то есть какая чакра активна в тот момент времени, когда он с нами взаимодействует. При этом вопрос, как мы это можем вычислить то есть человек что-то там себе демонстрирует, да? на нем уже не висит табличка, у меня открыта анахата чапка, да? не висит. Да? Или он с тебе тоже не ставит вопрос, вот сейчас я на ментале с тобой поговорю. Нет. А в то же самое время это очень важно знать, с какой ветки мироздания разговаривает с тобой человек, где у него зафиксирована точка сборки в данный момент. То есть возможно, что его естественное положение точка сборки где-нибудь там, допустим, на ментале да? вполне достаточно разумный и логичный человек, но в этот момент он чего-то дико боится. И его точка сборки, естественно, будет снижаться куда? В астрал. Да? Или, например, он дико голоден, куда у него сместится точка сборки? Первая, вторая чакра, да, связанная с физическим выживанием. Или, например, у него к вам имеется сексуальное влечение, однозначно почувствуем на уровне садхистана чакры. Или, к примеру, человек пытается, является эгрегориальной марионеткой, он пытается нас в чем-то убедить, какую-то идею откнуть в нам сознание. Соответственно, его точка сборки будет автоматически съезжать на будхиальное тело. И вот очень хорошо знать, с какой позицией мироздания разговаривает с тобой человек. Когда это видно и когда это ощущается, сразу становится понятен истинный мотив человека, который с тобой как-то взаимодействует. Близкий ли это, не близкий, чужой, не чужой, не имеет никакого значения. У него есть мотив общения с тобой в данный конкретный момент. И реализовать он пытается не свои слова, не свои цели, а именно мотив. Если у него активно первая чакра, например, чакра, то какой у него может быть мотив относительно вас? Какой-то физиологический, чисто выживать. Да? То есть либо ему надо от вас получить денег, либо от вас получить какую-то защиту, какую-то помощь, его точка сборки будет зафиксирована на первой чакре на уровне выживания. Также если он дико голоден, например, тоже первая чакра будет коммуницировать. Эфирное тело будет показывать, что он имеет к вам потребности в ощущениях, то есть он либо связан с вами какой-то очень близкой дружбой, либо каким-то сексуальным лечением. Астрал это понятно, ему от вас нужна эмоция. Он сам готов отдать эмоцию и эмоцию уже взять. Ментал. Нужна информация. Каузальное тело. Ему нужно, чтобы вы поучаствовали в событиях, причем в его событиях. Или он хочет поучаствовать в ваших событиях, он заинтересован в общем событийном ряду. аджна соответственно, будхиальное тело говорит о том, что человек есть проводник идеи, И проводник идеи он пытается вас присоединить к своему будхиальному телу, то есть имеет тенденцию, втянуть вас в свою идею. Сахасрара чакра говорит о том, что человек думает исключительно о духовности. При этом парное взаимодействие между одним человеком и другим имеет определенное правило. Победит тот, у кого выше точка сборки, не ниже, выше. При этом при всем, если у тебя, например, точка сборки в данный момент зафиксирована на астрале, а у него на Свадхистана чакре, то ты своими астральными вибрациями можешь легко погасить или, напротив, возбудить его эфирные проявления, то есть его чувственность, его ощущения, его телесные какие-то позывы. Да? Если у тебя точка сборки выше, она, например, находится на кулузальном теле, ты сумела ее там зафиксировать, а у него на ментале, то ты его передавишь опытом. Поэтому, естественно, встречаясь с будхиальным человеком, у тебя не остается никакого другого эффекта уйти из-под его влияния идейного, как точно также подняться либо на будхиал и бодаться с ним будхиалами, либо уходить на Сахасрану, переубедить его своей духовностью, то есть перебить его своей духовностью. Иерархия тел существует, соответственно, есть иерархия положений в процессе диалога. Но для начала надо попытаться выучить через свои собственные ощущения, через знание самого себя, через свой собственный инструментарий, как ты это определяешь, на каком уровне находится у собеседника точка сборки. А для этого нужно наработать статистику. Как мы ее будем нарабатывать? Конечно же, только практикой, другого способа нет, потому что чувства считывания точки сборки с другого человека, они очень индивидуальны, очень. И наша сегодня с вами будет задача мы.. Пойдем последовательно. Сначала мы с вами будем считывать, где находится фокус внимания у человека. Потом, какую эмоцию этот человек транслирует, попробуем научиться. И третий, как бы заключительный наш шаг, мы будем учиться правду говорить человек или лжет. Да, тоже так же через свои ощущения.